Вы оба за спец? Да А, нет, это я не буду Димка, Димка, на авике Авики? На авики. А да, у нас авики сейчас уехали Откуда? Ты откуда? Так уж а паду Прицелы А ты что без прицела нет? Короче, Женька, мы без прицела играем нет, а все с прицелом. Да? Ну ладно тебе. А, ну, а, ну вы вместе хотите, вместе давайте вместе. без прицелов. Честно, на диглах. За, за тобой. Хорошо. Ты со снайперком и а с диглами. А ни хера себе. Ну а что, че, так честно? Потому что со снайперкой ты один раз выстрелил. Ты <падешь> <падешь> <падешь> <падешь> <падешь> <падешь> А, не договаривайся, только на ножах Честно было, мы добегался на ножах, и всё Ладно нет, я хотя бы с пистолетами и с ножами А, ну ты что, да тебе хоть что, давай Тебе без разницы Я как, я хочу Да Я говорю, как пожелаешь Конечно, минуты это мало С я думал спрятать. Я случайно туда упал. Женька побеждает, смотри как. Потом я буду идти. Следующий. Потом Женька. Надеюсь. Я не умею. Я не умею Не важно, что ты умеешь Главное, я убиваю, и все. Там можешь хоть нажать, на тебя нажали. Ай, Динка тебя тебя с Хотел его с ножа домочить, не получилось. А он тебя застрелил, да? Подошел Он тебя хотел Но... А ну. я бы захотел, я бы уже давно Файл с собой. Таймлаз теперь денька будет? У меня ну, еще нет. Мы, еще. Сейчас только закончится раунд, ты будешь следующий. Окей. Потом я. там последний. Я не знаю, как откуда? я тайка буду вас стирать. Откуда? Да в смысле? ]你有... Ты откуда? Меня один попробовал. Да ни хера, у вас в Я без снайпер писал, без, без прицела и башки. Четко. Это ты снайпер керанул? А если мы со снайперки играем, то мы бы прицелы, если так играть. Да я так без прицела. Ну как. Три, две, одна. И Димка побежал. Димка еще не побежал. <сínt> <сínt> <сínt> так, кушаем, кушаем, кушаем. Выстрел, успел, Да вон он он, блядь, сатан с этой бейбван. Я четко в голову. Я даже не ожидал, что я тебя не назад, что-то! Я твои А, это все против другого, Я Это ты за пол, я один. Нормально, вас. Весь зашел бы Ну скучно! Давай, Ну вот тут Джон, так что, сэр, один, один, один, один, это рандом. Нет, это я зашел. Да? А, я думал рандом. Move, it, move! У меня жопа. Куда? Там есть, ч наверху. Да-да, Димон, да-да-да-да-да. Где? Что делать? Димка бела в голову. Отлично. Я на том плеть. Аааа. Вс. Опять. Ну, это же. Женя, не шевелися. Это жесть вообще. Чистая жесть. Дай тебе глаз подправлю. Глаз крысой. Косой. Димка, это жопа. Чего? Это как? А ч, можешь убивать друг друга, что Димка на русле не В смысле? Тебя выкинуло за нарушение. Какое нарушение? Ты меня убил. Ай жопа дима. А че ты это? ГГ выкинул. Да выкидывает. Ну что, это ГГ? Заняшка, мы с тобой. Ну двое, он кидает. Вот Не, ну так прикольно. Чего прикольно? На себе беспрестанно. ХП сразу нему, а что за звуки а, смысл, наверное, да. Димка подключается. Да, да, а, да. вышел. За мной расходим, <смех> <Это не> <смех> В смысле? <смех> <смех> В смысле? <смех> тебя выкинули. Все, не поиграем. Пошь, пошь! Жека <смех> <смех> <Всё> равно выкинули. <смех> Я буду жаловаться. <смех> В голову попал! Хахах, короче, Димка Дерезапуск сделаю Во, подключаю Давай, ну Нет, меня выкинуло